Приближается мужской праздник, и сейчас все вокруг отцов. И мы в том числе даже э, активно готовясь, э, специально создали продукт к этому празднику, а именно видеофильм, видеокнигу, видеоспектакль, можно называть по-разному, но официальное название видеокнигу «Новая правда об отцах». Завтра премьера, всемирная премьера, так что присоединяйтесь. По-моему, в 16 часов у нас будет видео по Москве. Видео премьера. Включайтесь в 16 часов. Кто подключится, получит ссылку. И можно будет смотреть одновременно со всем миром. Потому что заявок очень много. Уже подключились многие. Итак. Ну а сегодня у нас э, готовится как раз разговор на эту тему для того, чтобы еще глубже коснуться взаимоотношений отцов и детей. Тема в последнее время мною поднималась довольно глубоко и разносторонне, но вопросы продолжают сыпаться буквально как из ведра. На что-то я сегодня смогу ответить, на что нет, увидите в этом Видеокниги, там достаточно много ответов на эти вопросы. Ну и все остальные продукты в той или иной степени, они касаются теми, темы отцов. Потому что эту тему я разрабатываю давно. Она, как это сказать, находится в загоне. То есть ее мало используют, даже мастера редко подступаются к этой теме, потому что она очень непростая. Мне помогает Диана, кто не знает, моя жена. После нашего эфира <свык> <свык> о служении, я думаю, все наконец-то узнали, что Диана – это моя жена. Уже 44 тысячи просмотров Вызвала большой резонанс эта тема. Тема сама по себе интересная, и мы о ней еще будем говорить. И, в частности, будем говорить перед 8 марта о служении мужчин, женщинам. Ну и так, Диана, прошу тебя. Добрый вечер. Да, вопросы, которые уже пришли в директ и под постом. Как полюбить мужчину? Мама все детство говорила плохо об отце. Отец есть тиран. Мой девиз по жизни. Чувства, которые он вызывает, страх, жалость, нелюбовь. То же самое ощущаю по отношению к любому мужчине. Благодарю за этот вопрос. Он как раз отражает суть проблемы. Суть проблемы. Отец ⁇ это первый мужчина в жизни женщины. И от того, как она построит отношения с ним, это полностью один в один проецируется на ее жизнь, на ее отношения с мужчинами. И вот вы своим вопросом подтверждаете это. Это действительно так. Кто этого не замечает, посмотрите внимательно. Это действительно так. Как в этом случае? В этом случае первое, что... Вот я здесь вопросов много, не буду долго расстояниться. Я буду давать конкретные рекомендации, которые позволят вам решить этот вопрос. Вопрос непростой, но я его научился решать. И помогаю в этом женщинам. Первое, что вам нужно, это завтра посмотреть эту видеокнигу обязательно посмотрите то что там вы увидите очень много интересного вы создадите базу на которой уже можно менять отношение к отцу вы многое увидите по-другому и я надеюсь у вас возникнут не только сомнения но и определенные шаги в адрес уже другого отношения к отцу вот посмотрите этот видеофильм видеокнигу. Если у вас еще вопросы останутся, то не раньше, чем через неделю, не раньше, чем через неделю, почему говорю, чтобы как-то это уложилось, проросло, вы можете у меня взять консультацию. Вот такой путь для вас. Спасибо. Благодарю, Анатолий Александрович. Каким должен быть современный мужчина? Еще один вопрос под постом задали. А современный мужчина, действительно, его надо выделить на фоне всех предыдущих поколений, и предыдущих веков даже. Потому что современным мужчине просто быть мужчиной. И вот каким он должен быть, ну, в первую очередь, если так в общем сказать, ему нужно обязательно, как-то, каким-то образом, несмотря на то давление, которое на него оказывает, Мать, потом жена, общество. Он, ему нужно стать мужчиной. Есть выражение. Женщинами рождается, мужчинами становится. Так вот, мужчине надо стать мужчиной. То есть, нужно применить ряд, как говорится, шагов, практик. Что-то почитать, что-то изучить, что-то пройти. Но мужчине надо стать мужчиной. Так вот, современный мужчина, это с трудом с трудом становящейся мужчиной Мужчина. Вот если дать такую, такое определение. То есть ему как никогда трудно в сегодняшнем времени быть мужчиной. Потому что женщины самодостаточны, они многое решают вопросы, э, многие вопросы решают сами. И мужч к мужчинам относятся высока, а то и вообще э, унижительно. Поэтому э, современному мужчине надо... Стать еще более мужчиной, чтобы вот в на этом фоне показать, что все-таки он что-то значит. Очень непростая ситуация. Пожалуй, для мужчин это самое трудное время за все века быть мужчиной. Поэтому я прошу женщин, во-первых, понять, что им сейчас непросто. Их задавливали матери. Их общество тоже не особо жаловало... В школах, вы знаете, мужчин унижают, мальчика могут перед всем классом, перед девочками унизить так, что мало не покажется, ну и так далее. Поэтому современным мужчине очень трудно стать мужчиной. Учитывайте это и помогайте ему, уважайте, цените, воспитывайте, и вам это откликнется столицей. Как наладить отношения с отцом и его родом, если он давно ушел из жизни, и отношения с его родом не поддерживались? Довольно такая частая история, к сожалению, когда отцы уходят рано из жизни. И это проблема распространенная. И... В то же время и распространенное то, что зачастую с родом отца знакомы меньше, чем с родом матери. Получается, большая часть населения, это, ну можно прямо так, так сказать, инвалиды. То есть, хромающие на одну ногу. Потому что, чем меньше человек знает, любит, ценит, уважает род отца, отца и его род, тем короче его Вторая нога. Одна нога материнская еще там как-то есть, уважение, любовь, а вот вторая нога короче. Вот таких инвалидов большинство. Отсюда и серьезная проблема, потому что инвалиду тяжело построить жизнь гармоничную, счастливую. Трудно создать счастливую семью, трудно воспитать, даже родить здоровых детей бывает трудно. И воспитать детей трудно. То есть это очень непростая ситуация. Так вот, поэтому, когда эти вопросы, то есть вопросы отношения с отцом и к его роду плохие или малоизвестные, или и когда он ушел из жизни, ну, когда он ушел из жизни, это не столь важно, а важно, что плохие отношения с родом и с э, отцом. Вот постарайтесь все-таки наладить отношения. Построить отношения с родом отца. Но не упирайтесь, если чувствуете сопротивление, неприятие, нет отклика. Но все-таки какой-то посыл, какое-то общение, хотя бы поздравление там, и так далее. Может когда-то съездить, посмотреть на родину э, отца, где он там э, жил э, в этом 12-летнем возрасте. Это очень важно. Кстати, вот в завтрашней э, видеокниге вы э, как раз эту тему Увидите, насколько это важно. Поэтому желательно побывать там, где отец провел свое детство. Встретиться с теми людьми, которые были рядом с ним в детстве. Поэтому постарайтесь это сделать. Это очень важно для вашей жизни и для жизни ваших детей. То есть надо как-то выстраивать. Но, еще раз говорю, но без, без сильного напряжения. Когда нет, нет принятия, когда не откликаются на ваш посыл, на ваш позыв. Ну, в себе примите такое доброе, уважительное отношение к отцу, к его роду. Поблагодарите мысленно, напишите письмо отцу. Есть такая форма написать письмо отцу, ушедшему отцу. Есть такие практики. И это уже, одно это уже облегчит. Да, книга «Радикальное прощение». Ну да, книга «Радикальное прощение». Тоже есть, где очень глубоко эти вопросы прорабатываются. Обида на отца постоянно с детства обижает, унижает, оскорбляет. Как отпустить? Поговорить нет смысла. Пьет. И таких похожих прям да. много вопросов. Это довольно распространенная ситуация пьющий отец это это беда но сами понимаете эта беда не возникает на пустом месте я знаю эту ситуацию глубоко но уже 30 лет этим вопросом занимаюсь поэтому могу четко сказать что отец пьет не без причины и не надо ссылаться там у него отец пил дед пил не в этом дело в одной и той же семье может быть пьющие а может быть и не пьющий. дело в том что как он живет и с кем он живет. Поэтому здесь ответственность и на родителях, его родителях, и это ответственность на, вторая это ответственность на его жене, которая рядом, на его женщинах, и это ответственность и на дочерях. Обязательно. Если дочери уже дочерям более 12 лет, то они тоже ответственны за то, что отец пьет. Ну и, конечно, ответственность на нем самом. То есть, здесь целая группа ответственностей, группа э, разных э, причин, и это нужно рассматривать. Э, первое, что нужно сделать, вот завтра познакомьтесь с этой видеокнигой. Не устаю э, повторять, потому что она сразу снимет очень много ответов, даст очень много ответов на ваши вопросы. А уже если что-то непонятно, ну смотрите, дальше можно... У нас пройти в Академии образовательный процесс, он очень тесно связан с родовыми отношениями, и с отцом тоже. Можно консультацию, там уже надо смотреть. Надо ли помогать родителям, отцу, если он все время твердит о долге ребенка, помогать теперь им всю жизнь? Ну, видимо, и отец и мама, так как ранее родитель вкладывал в ребенка. Надо ли помогать родителям, если они все время твердят о да, долге? Да, я понял, uh -huh. я понял. Вопрос, благодарю. Это не часто встречающая ситуация. Чаще все-таки родители не напоминают о долге. Но когда же происходит вот это, что родители напоминают о долге? Друзья мои, никогда дети не помогают финансово, а тогда, когда дети не оказывают внимания когда дети не проявляют любви. Долг вообще у человека возникает, любой долг возникает у человека, особенно у женщины, тогда, когда она недостаточно проявляет любви. И в отношении с родителями это так. Они будут, они не примут от вас даже денег. Они не будут просить у вас денег. Если они будут обласканы, если они будут иметь ваше внимание, вашу любовь, вашу заботу, то финансово они даже не заикнутся. И они будут в своем ключе, на свою пенсию жить, даже потихонечку, даже если они будут нуждаться, они не напомнят вам о долге. Напоминают на долги только тогда, когда вы их забыли, когда вы не проявляете к ним любовь. Благодарю. Татьяна, как помочь отцу примириться с его матерью? Он поругался, обиделся, не собирается мириться со своей мамой. У меня есть в моей практике такая история. Я проводил поток жизни, тренинг свой. И туда приехала женщина. Привезла мужа с собой. Но муж не хотел участвовать в потоке, он просто отдыхал там, купался, ну и так далее. А женщина, в общем прошла поток, поток жизни, тренинг. Это мой тренинг, вот вы знаете, кто уже слышал, наверное, о нем. Если нет, то на сайте познакомьтесь. Так вот, что проходит? происходит? А У него ситуация с матерью была очень серьезно. 40 лет назад, а ему а, уже 60. 40 лет назад он прекратил с матерью, обиделся на нее, с матерью прекратил всякие отношения и ни разу за 40 лет ее не видел. И никогда к ней не ездил. И никогда не отвечал на ее письма, звонки и прочее. То есть полностью игнорировал. 40 лет. И вот проходит э, месяц после потока, эта женщина мне пишет, он говорит, вы знаете, произошло неожиданное. Муж вдруг ни с того ни с сего, там какие-то праздники возникли, он говорит, собрал всех нас, то есть детей, внуков, меня, посадил в машину и говорит, все, едем к бабушке. И за 40 лет впервые повез всех к своей матери. Так что, друзья, женщина прошла поток, то есть, она изменилась, изменила отношение к нему. Мужчина повзрослел, потому что это незрелость – обижаться. Обида – это всегда, говорит, это признак незрелости. То есть, женщина повзрослела на потоке жизни, и, соответственно, повзрослел мужчина. И все. И проблема снялась. То есть, незрелость – это вот признак незрелости, Игнорирование родителей. Нужно помочь отцу созреть. Есть и другие способы, но это… Кстати, в есть об этом Малыгин, были и у меня проблемы с отцом Он ушел, и уже и были обиды и претензии Он ушел уже Прощал его неоднократно Прописывал прощение И теперь стало намного легче Письмо отцу тоже писал Ну, вот есть ну да, правильно Здесь важно еще добавить Что не только... Прощать его надо. Надо просить прощения. То, что явно у детей есть за что просить прощения у своих, у своих отцов. Еще раз отсылаю к этому видеоспектаклю, видеокниге. Там вы как раз очень ярко увидите эту взаимосвязь. Благодарю. Да, ссылка на видеокниги, в топ-линк, в шапке профиля, рабочая ссылка, первая кнопочка. Завтра премьера, друзья. Я просто э, жду не дождусь этой премьеры. Да, именно в резонансе. Можно потом и так, видимо, купить, просмотреть. Но в резонансе, когда будет смотреть много, много людей, людей да, да, по всему то, миру, что... будет более эффективно. А если отец родной отказался, когда была в утробе, стоит ли с ним общаться? Я ему писала, но он меня заблокировал. Вы знаете, есть и такие отцы, это, это глубочайшая незрелость, и э, там, возможно, наложилось еще и отношение с матерью. Ведь не так просто э, мужчина отказывается от ребенка. Скорее всего, она это э, без его согласия э, приняла решение забеременеть. То, что женщина, э, прежде чем забеременеть, должна получить согласие мужчины. А если она нечаянно беременеет, это уже унижение мужчины. То есть первое унижение мужчины, это когда женщина беременеет без его согласия. И вот это бывает настолько бьет по самолюбию мужчины, что он прекращает с ней отношения. То есть там все не так просто, нужно с этим разбираться. Но в таком случае, ну в данном случае, вот как вы описали, когда он и игнорирует, заблокирует, ну не поддерживайте вы отношения, раз не хочет. Но внутри у вас должно быть... Уважение, благодарность за то, что вы получили жизнь. Вы через него получили жизнь. Поэтому прости, благодарю, люблю. Понимаете, вот прости тоже есть за что. Когда вы увидите этот, эту видеокнигу, вы поймете, за что же надо просить прощения у отца. Да, ну вот это как раз тоже будет ответ на вопрос. Здесь вот у нас девятый. Как перестать накладывать свои проекции об отце на мужа? не уважаю, презираю, считаю слабым своего отца. Ну я уже да, это вот, ответил. То, что, Здесь... Ну я говорю, что вот это и на этот вопрос просто, что кто их ждет. Да-да. Да. То что э, все э, взаимосвязано. Так, причем тут ответственность детей, тем более дочерей? Светлана спрашивает. Э, в смысле ответственность э, э, дочерей? За, видимо, э, когда выпивает. Э, да. Э, Коротко объясню. Но это уже из, этого, из этой видеокниги, из содержания там. Дело в том, что девочки приходят в семью для того, чтобы принять эту эстафету у матери и проявить уважение и любовь к отцу как мужчине. И начиная со своих 12 лет, они ответственны за вот это, такое отношение к отцу. Если начиная с 12 своих лет, с момента полового созревания, они не относятся к отцу как к мужчине, то дальше и у них, и в семье, и у этого мужчины, у отца их будут серьезные проблемы. Благодарю, Анатолий Александрович. Как простить отца, который меня уже девушку избил кипятильником за то, что выпила один раз? Или первый раз? Один раз? знаете, вот, наверное, вот нам этот эфир, Диана, наверное, надо повторить после просмотра видеокниги. Вот этот вопрос давай отнесем. Мы проведем. Да, да. Я проведу эфир после просмотра видео. Вот на следующей неделе, после просмотра, после премьеры, я пос, я проведу эфир и отвечу уже на те вопросы, которые останутся у вас. Потому что сейчас задаются вопросы, которые надо, которым надо много, для которых надо много говорить, чтобы ответить. А это все в видеокниге есть. Да, да. Вы, вы просили меня написать книгу, я имею в читателей, просили меня написать книгу об отцах. Ну, о а матери написали, вот об отцах. Ну вот я написал, но в таком формате, в новом формате, в видео формате. Посмотрите. И вот после этого мы с вами будем говорить. Поэтому я сейчас буду отвечать на те вопросы, которые в книге не затрагиваются. Да, потому что либо прояснится что-то, либо проработается ситуация. Вот как пример, пишет в чате, хочу выразить благодарность за генетическое здоровье. Это курс такой, онлайн-курс тоже. Всю жизнь мучилась ощущением, что меня никто не любит. И проработав эту ситуацию с дедом, которого уже нет, ощущение ушло. Представляете? Да, это вообще ему на курс э, это уникальный, конечно, продукт, который позволяет до седьмого колена решить родовые вопросы. До седьмого колена. Я не знаю в мире ни одного продукта, который именно до такой глубины доходит. Реально доходит, реально э, убирает проблемы родовые до седьмого колена. И часто именно вот там в глубине находятся причины. И часто еще, это вот для тех, кто... С, понимает, что человек приходит не один раз, а вот э, часто оказывается, что ты сам там где-то оказываешься, сам там натворил и потом получаешь проблемы. То есть вот эту взаимосвязь, если э, убрать, все, все выстраивается совершенно по-другому. И дети приходят здоровые. И, ну, в общем, много чего лишь, э, происходит доброго. Так, я беременна. Вопрос, как в будущем воспитывать ребенка, если отец не желает общаться с ребенком, как восполнить любовь отца? <связывая> <связывая> Непростая ситуация, конечно. Но в первую очередь, в первую очередь, так как в вашем ребенке, в вашем совместном ребенке есть энергия отца, их нельзя отрицать, их нельзя унижать. Помните, я говорил, что у ребенка были две одинаковые ноги, один, э, ноги одинаковой длины. Поэтому нужно продолжать уважительно относиться к нему. Это его выбор, это его поведение, это его ответственность. Но ваша ответственность заключается в том, чтобы к нему относиться добро и уважительно. Это важно для, вашего, для вашей счастливой жизни, потому что если... Он относится к ребенку плохо, скорее всего, там может быть и развод, там прочее. Вам, чтобы построить свою личную жизнь, вам нужно с предыдущим мужчиной, с предыдущим мужчиной выстроить глубокие отношения, добрые отношения. Тогда у вас новые появятся. Пока вы будете в обиде, в осуждении своего предыдущего мужчины, будут проблемы с созданием новой семьи. А теперь к ребенку. То есть... По-доброму, и о нем говорить добро, и так далее, об отце. Чтобы у него было теплое отношение. Теплое отношение внутри. Как отец поведет, это второй вопрос. Но отношения доброго ребенка любым способом создавайте. Это один момент. Второй момент. Будьте рядом с ребенком максимально проявленной женщиной. Максимально проявленной. То есть раскрывайте свою женщину. Будьте женщиной. Не мамочкой опекающей, а женщиной. Вот когда вы женщина, ребенок легко переживет отсутствие отца. В той семье, где мать раскрыта, реализована как женщина, в той семье ребенок воспитывается прекрасно, даже без мужчины. Дмитрий Александр Александрович, 30 минут уже в эфире, будем продолжать еще? Давай еще немного. Анна спрашивает... Здравствуйте, подскажите, а если сын от женатого мужчины, как быть с родом по линии отца ребенка? Ведь напрямую общаться с родственниками невозможно. Можно и нужно ли налаживать как-то родовую линию отца? Ну, это, эта ситуация, конечно, скорее всего, нет такой возможности напрямую построить отношения у вас лично. Но у ребенка потом в будущем может быть такая Возможность будет. Это зависит от отца. Надо с ним разговаривать, чтобы в будущем он создал условия для того, чтобы ребенок был принят родом и э, принял эти энергии и так далее. Но опять же, почему мужчина, если он не хочет этого делать, скрывает, то значит это в том числе ваша задача. Помогите мужчине созреть, помогите мужчине стать взрослым. Потому что женатый мужчина, создавая, рождая, рожая ребенка на стороне, это признак того, что он явно незрелый, не готов к созданию хорошей семьи. И его нужно, ну, мягко говоря, воспитывать. Воспитывать добром, воспитывать знанием, воспитывать поведением, воспитывать... Какими-то, ну, какими-то своими шагами, женственностью, мудростью и так далее. То есть, помочь ему расти. И тогда, может быть, он выстроит уже дальнейшие отношения своего ребенка со своим родом. Насиловать здесь, уговаривать там, нотации читать бесполезно. Нужно помочь ему повзрослеть. Посмотрите, в чем его невзрослость, в чем его незрелость. Да, вот по поводу оплаты тоже пишут из за границы, оплатить можно. Пишите просто вот здесь в этом профиле в директ, и вам ответят как. Мой папа тоже не меняется, Наталиша пишет, но мое сердце с любовью и благодарностью. Вы знаете, если он не меняется, отец, значит еще мало любви и благодарности. Как правило, когда очень много дано, людей, прожиты вот эти вот дни, годы после 12 лет, гармонично в отношении отца. Все реализовано вот в книге «На волне потока жизни». Кстати, эту книгу вы можете заказать у нас на сайте. «На волне потока жизни» – это тренинг. Там очень хорошо прорабатывается линия отца. Я совсем забыл об этом, надо сказать, действительно. В этой книге вы можете, по этой книге, эта книга, тренинг, вы можете прожить и э, очень многие вопросы с отцами решить. Э, книга называется «На волне потока жизни». На сайте можно заказать. Вам пришлют домой. Вот два вопроса про отчимов. Один из чатов. С каким отцом отношения налаживать? Выяснять, если выросла с отчимом, он уже умер. Родной отец жив, познакомились спустя 21 год моего существования. Если отчим оставил большой след, то есть долго жил с вами и активно участвовал в вашей жизни, то, конечно же, к нему надо относиться так же, как к отцу. Я даже говорю, тот, у кого, те, у кого есть отчим, это люди, имеющие определенный бонус. То есть два отца это лучше, чем один. Как строить отношения с отчимом, уже взрослым детям, если в детстве было его непринятие? Это вот из того, что раньше вопрос да. прислали. Постарайтесь, постарайтесь, постарайтесь выстроить отношения с ним, уже зная все, умея. Как-то найдите возможность встречаться, разговаривать. Может быть, какие-то подарки там прочее. То есть, ну, надо строить отношения. Друзья, вообще, это построить уважительные, добрые, дружеские, любящие отношения с каждым встретившимся человеком, это одно из первых предназначений человека, каждого человека. Независимо от пола, независимо от национальности, там, географии и так далее, вероисповедания. Каждый человек обязан построить добро-добрые, уважительные отношения с каждым встретившимся человеком. А отец или отчим, который вложил вас, который был рядом с вами, да, там было все непросто, но тем не менее, он находился рядом с вами, особенно важно выстроить эти отношения. Когда отец бьет дочь, о чем это? Много здесь причин. Первая причина, первая причина <coughs> что э, мать поставила дочь выше отца. То есть для нее ребенок, дочь, ценнее, чем ее муж. И это недопустимо. То есть нарушена система ценностей. Муж и жена на первой позиции, дети на третьей. Эту систему ценностей надо просто как азбуку выучить. Тогда снимутся многие-многие вопросы. Это первое. Вторая причина. Скорее всего, у матери, у бабушки... По, в общем, по, по женской линии в этого рода, э, жесткая волевая, такой, волевой стержень, и дочь его тоже проявляет. То есть нужно матери стать мягче, нежнее, на себя, про, то есть в себе проработать вот эти женские качества.